Это роликовая пилка для удаления загрубевшей кожи с наших пяточек, для поддержания стоп в хорошем состоянии. Вот так выглядит коробочка, тоже очень милая, послужит приятным подарком для любимых дам. Опять же, в комплекте идет инструкция на русском языке, сама пилка, которая выглядит очень красиво, розовая с белым, такая женственная. У нее очень приятный дизайн, посмотрите прибор мне тоже очень понравился у меня есть с чем сравнить на сей раз у меня есть пилка от шоль которую я покупала сама я дарила ее своей маме она настолько приятная во-первых она намного легче чем шоль она по дизайну намного красивее белая розовая в общем она такая вот ну очень милая такая мимимишная пилка внешне но эффект она дает потрясающий у нее очень высокая скорость вращения вот этого ролика она не шумная я бы сказала она опять же влагостойкая то есть вы после того как почистили свои пяточки снимаете вот таким вот образом вот эту насадку и э, здесь все это можно почистить, можно помыть под струей воды, опять же не погружаем мы э, в воду целиком, а просто споласкиваем я считаю, что это огромный плюс а, либо не споласкивая, можно просто почистить щеточкой, которая идет в комплект и дальше устанавливаем насадку на место и продолжаем ее использовать а, мне понравилось также, что в комплекте идет сменный шлифующий ролик, а, в других пилках подобного сервиса нет сменные ролики нужно заказывать а здесь вот он есть конечно же на сайте можно купить отдельно эти ролики стоят они недорого по сравнению с другими марками два ролика в комплекте и также я видела что вот этот стандартный и есть еще наверное как я поняла с более грубым вот этим абразивным слоем для еще более запущенных пяточек для еще более загрубевшей кожи но мне вот этого больше чем достаточно он мне идеально подходит поэтому когда они сотрутся оба я скорее всего закажу именно такие же эта пилка работает от аккумулятора то есть в комплекте идет сетевой адаптер благодаря которому мы подзаряжаем этот аккумулятор. И не нужно держать целый запас батареек. Целый склад батареек. Вот к слову сказать, в пилке Шоль их 4. Работает она от 4 батареек. Хорошие батарейки стоят дорого можно найти дешевле, но дешевых тоже не напасешься, потому что они очень быстро выходят из строя, и прибор перестает нормально работать. Вот. Здесь огромный плюс наличие сетевого адаптера. Отличная пилка, от всей души могу рекомендовать. Кстати, перед началом съемки ролика заглянула на сайт поинтересоваться, какая цена сейчас на него повысилась, понизилась. На мой взгляд, отличная цена за такую качественную вещь. Тот же самый шоль, я тут недавно была в аптеке, просто что глянула, лежит эта пилка и стоит 2500 без сменной насадки. В общем, цена на нее, конечно же, варьируется, аптеки наши тоже цены завышают, это понятно, но вот эта пилка стоит намного дешевле, и вот, честно, если мне, она нравится гораздо больше.